Так вот, отношения с мамой, следующий шаг. Мама дает вам принятие. Мама дает вам любовь, дает вам нежность. Если вы от мамы этого не получили, у вас будет ожидание, что мужчина должен вас принять такой, какая вы есть. Ну и, скорее всего, вы разочаруетесь, потому что ну, мужчина не будет воспринимать такой, какая вы есть. У него есть некоторые ожидания. И... Вот если вы с этими ожиданиями договорились с ним, ну вот у вас будут отношения. Если же вы хотите, что прими меня такой, какая я есть, вот маленькой, беспомощной, капризной девочкой, которая ничего не знает, не умеет, а хочет только вот, чтобы сразу был принц на белом коне, ну, конечно же, вы, скажем так, будете разочаровываться, потому что мужчина тоже хочет вас что-то брать в отношениях, это нормально, все отношения, они это взаимообмен. Следующий шаг – это проработка отношений с отцом. Вот с отцом такая история, что отец, вот он и закладывает вашу самооценку. И если папа вас не хвалил, не говорил, что вы там умница-красавица, у вас будет некоторое внутри подсознательное сомнение. Если папа не дарил вам подарки, ему будет сложно принимать подарки от мужчин. Если папа вас несправедливо наказывал, ну, вы будете мужчин бояться, считать, что они какие-то тираны. Если папа, например, бухал, ну, вам будет казаться, что мужчины тоже, как бы, ничего себе не представляют. И так далее, и так далее. Так, вопрос. ожидания от отношений редко. Кто вначале сразу озвучивает и вообще понимает до конца, как тут быть. Ну, так вам нужно, мужчине, позадавать соответствующие вопросы. Ну, конечно, мало кто... Ну, Кроме вас, так как вы продвинутые, да, вы учитесь. Мало кто анализирует как бы, ну, свою жизнь и э, понимает, чего он хочет. Вот, чтобы вы понимали, почему в жизни, например, происходят какие-то ситуации, там, которые вы не планируете. Ну, потому что вы не планируете ничего хорошего, происходит то, что остается. Если вы не понимаете своих ожиданий и не спрашиваете про свои ожидания про, про ожидания у мужчины, вообще непонятно тогда, что перед вами за человек. Сможете ли вы как-то самостроиться, договориться? Ну, важно про это спрашивать. Ну и ваша ответственность, так как вы учитесь вот, работать над собой, такие вопросы задавать.